Там Лианы, посмотри, там прыгают. Mm -hmm. Горячо. А, тапки вот здесь вот. Идите, там спускай. Да я на видео снимаю. Так, это вот кухня. Мы пришли готовить макарон с сосисками. Вот Андрюшка тут уже хозяйничает. Я вот собралась варить макароны. Все чистенько, все хорошо, здесь сейчас будем есть, вот малышня, да, тут еще можно на втором этаже поесть Пойдем, сходим на второй этаж, смотрите, мы сейчас бабулькам пошлем Вот, можно поесть вот здесь, вот здесь можно белье посушить Здесь можно поесть. Черепашка! Он черепах. Викусик, сейчас поедим. Хотим вечером в Олимпийский парк съездить. Узнали, на автобусе минут 20 ехать. Смотрите третий Все цивильно вообще, да? Третий этаж. Третий. Мы на третьем этаже. Картина. Вот кровати. Вот викуська. Пенсионер. А Спиной вниз, вот, да, опустись там. Вот, Во, вот этот сейчас сейчас самое страшное. Нет, а сейчас Давай. она сейчас она потихонько будет. А, ну, Это уже все, да. Помаши тряпочкой. Я везу. Так, кто? так, смотри, почему он всех пропускает? Я Тихо-тихо. Люди! Погнал! Нас он кто-то там обгоняет, смотри! Я гоню! Смотри, да? Свет, где тек, тек, Тихо-тихо-тихо-тихо. тек, тих. тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, не тек, посередине везде низ видите ага. прокаты везде так, так. Там, навстречу к тому берла а -а санчи ага. санчи спаньтесь ага. вальсы хать снимать всем пока, пока. Так, это сессия. Вик, Саш, Андрюш. Дождь какой сильный Только сейчас начался Мы только вышли на улицу погулять хотели И ливень прям, ливень И ветер какой Ураган Оказалось, что хуже, чем в Краснодаре, уже не будет нигде. Но наступил четверг. Эпицентр стихии переместился в Сочи. Город, удивлявший во время Олимпиады, удивил и на этот раз. Это было страшное и жалкое зрелище. Не просто затопленные, а плывущие по улицам машины, спасающиеся из бурных потоков люди, гибнущие животные. А когда вода сошла, ил и грязь покрыли толстым слоем все, через что протекали новые реки, которых нет ни на одной карте. И вот в подробностях все эти события во время потопа и после него. В четверг ночью. Особого значения ему местные жители сначала не придали. Дело привычное, климат субтропический. Но днем с каждым часом становилось все понятнее. То, что происходит с погодой, ненормально. Несмотря на то, что субтропический Сочи периодически из года в год заливает дождями, такого количества осадков, как на этой неделе, выпавших всего за несколько часов, не было за всю историю метеонаблюдений на курорте. А мы вот купались вот там вот на леке где-то, все затовлено. И капец, конечно, поход дел мы больше вообще тут не выступаем никогда. Глянь, что есть в фильмы, фильме в вот все пляжи вот, вот, вот. <реклама> <реклама> не Не видишь... <реклама> Давайте расходиться, потому что они все понимают. Смотри, какая волна. Ну ничего, завтра у клопа не Да Как фильм ужасов, реально. Глянь, какая волна. Как будто в начинается. Вообще страшно. Глянь, она до нас уже почти Пошли отсюда. Так, Вик, сюда а идем Песня обязательно была счастливые! Очень Check out. Yeah.